Да разно какая! Давай, давай, лечись! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, шкиш, шкиш, шки! не! Лечись! Да сколько же вас здесь? Всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйченка на связи Вескер, извините, что немножко так вот приплюсенький такой, я сижу аккуратненько, чтобы не задеть геймсир, я решил сейчас после стрима Ведьмака записать еще эпизодик, я думаю, если понимают, как в какие дни я записываю, потому что реально геймсерчик устроил нам большой такой шок. Я буду, наверное, утром его паять, пока будет монтироваться. Пока утром будет загружаться один эпизод, другой будет монтироваться. Ну, вс будет, а то другое дело, другое третье дело. Я как раз таки заду и подпаяю его. А пока аккуратно будем с вами его держать в руках. Прямо тут, знаете, сводка. И заодно повеселимся <свят> И баба мы продолжаем Ну, как раз пора с ней знакомиться Как приятная, товарушенная Всепожирающая, младенцев Девушка, женщина Корга, грымза Ну, варианты предлагайте мы Пока еще официально не видели Мы видели глюки Ну и избушка на ножках Что ж, я надеюсь, что вам понравится Обязательно поддержи, поставь лайк этому видео Буду очень признателен. Комментарий тоже напиши Напиши, что думаешь по поводу вот этих вот русских народных сказок наших. Тоже по закром-то не сделали. Но... Работает. на выключаю, не прощаюсь, погнали. Так, дали до греха, отправляемся. Я вот прямо сижу, прямо вот... Знаете, так, чтобы вот, ну вообще, чтобы не было особо каких-то там видоизменений. Итак, прогрузились Прогрузились, мы все здесь э, Наши здесь сидят Геймсирчик Ты вроде работаешь, работаешь стабильно Работаешь прекрасно Немножко, конечно С небольшими такими призиками, но ладно Это не Сильно Критично Главное, что винтовка работает Винтовка достается Все прекрасно, все при нас Все прекрасно так, давайте сейчас еще раз зайдем сюда Так, посмотрим, что у нас есть В рюкзаке, ну это патронтаж А может, что-то что -то оружие тут новенькое можно будет сделать Писто... Пистолет-пулемет Почему он здесь? Он должен быть пистолет, пистолетах, разве нет? Ну я пока похожу с золотым клыком Винтовка знаю, одноразовая знаю, но У нее есть, есть свой шарм Ребят, а вы как? Сидите здесь, да? Ну ладно, пусть сидят. А нам туда. Ну, идемте знакомиться с местной Егой. Она, наверное, внутри. Ну, вперед. Так. О. Слишком много всего. Это она. Это всегда она. Где-то на грани. Во тьме. Но всегда там. Она. За ней мы и пришли, только пока об этом еще не знали. В ней центр мира. Она может заставить туман кружиться и похитить наш разум. Может очистить мысли. Она назвала свое имя. Баба-Яга. И раны наши исцелились. Еще одно слово, и мы вновь рассечены. Мы ничто, и мы принадлежим ей. Мы будем делать так, как она велит. Мы были созданы для этого. Да Ой уж. Господи, что она с ними сделала? Э, поработила их волю, наверное. Отряд Браво, пропавшие военные, они здесь. Вообще, она их превратила в своих последователей. Респект и уважение, Респект и уважение. Не дает, так сказать, материал пропасть зря. Нет, ну а что, если их воспринимать именно как материал, то они им являются, по сути, вот как ни крути. Разве нет? А -а -а! Как хорошо, чтобы с вами не в Сирии. Хоть на аллигатор не наткнемся. о, -о, -о, -о началось. Так, спокойно. Кружится вот. голова. Нет, мне нужна эта последняя доза. Спокойно. спокойно. Это последняя. последняя. А, ну, спасибо. Лизни, вылези, вылезь вылежи, тебе обязательно пить всю, тебе надо немножко хотя бы. О, ступа! Привет! Опять вопрос! Так... А -а -а. Я в тебя попал! Вот, неплохо! Бонус на, доб на, на добивание! Могу в нее стрельнуть? А, вот еще один! Ну иди сюда! До следующей! О, это я соберу, спасибо Это я тоже соберу А, это у меня не хватает Страды какие-то материалы должен отменить Мне надо ее сдеть. Так, отлично, вот она Так. А, мне ее надо подцепить. Точно. Зараза-то какая. У меня лечилок на всех хватит, ега. Да, нравится. А тут ну, ползи сюда, гребаная ты зараза. А, то есть мне еще и выносить надо. молодец, спасибо. Так, отлично. Ай! Ай! Зараза! Как бы ее таскать, если она постоянно все ворует? зараза какая! Надо как-то ее оглушить. О, Во, вот здесь есть вариант. Леди, прошу вас. Идите к нам на подъемник. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. -а -а -а -а -а. Гори, гори, я с тобой. Ладно, пусть режет. Пока отвлечем ее. Надо чтобы она не да, успокойся, Лара. Нам пока хватает времени на все. Давай! ха ха ха -а. Гори, гори, не, гори, ясным плабинем! До своей ступень наделал! О. О, нет! Yeah. Сбежала! Полиция! Спокойно, забираемся, Ларочка! Собираемся, собираем материалы, собираем ресурсы. Кто еще тут с нами. Где она? Она там сидит себе. Так, а, тут ничего нет. Кто еще за курва? Ты о а чем? Давай, спускайся. Курва на еще устраивать собралась. Куда, сюда, что ли, наверх? А, о! А! О. Ясно, мне как-то вот сюда или сюда? Ладно, идемте сюда. О, пёсик! Да. Ой, зараза, да сколько же вас здесь? Давай. Бегом. Давай, возьми. Так. О. Есть, с этим разобрался. У меня скоро материалы кончатся. О, добрый день, сэр! Спасибо, что предоставили мне хорошую систему вашего убиния. Есть за эти желающие, пожалуйста. где же, черт тебя подели. Где -где? Отдыхай тогда здесь, мини где. -то. Надеюсь, что нам дадут потом все это сделать здесь пройти и облутать. Чье здесь очень много всего валяется. Вот и глюки. Я же говорил, что глюки победят. Но... <с»>? О! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Парни! О! Посолецкие! Ты что за мел такой? О, сколько жив здесь? ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой живем, живем, живем! Держись! Зараза-то какая! Даааа! Есть! Да! Нет. Наконец-то! Да, стой, гребатый ега! Давай, давай, есть! Ай, а, сколько же не уходит-то? Живет все подряд. Так, а... Делал. Отлично Так Ага, мне вон туда получается Ясно Я спорю как делать бомбы Я просто забыл Ой, сколько тут всего-то дают Прямо красота Так. Вжри градату. Так, а мне как-то вон туда надо перебраться. Так, полагаю, мне вот сюда, да? Отлично. ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вот это я тоже заберу Винтовку у меня советскую мою, пожалуйста А лучше пистолет Мне проще будет не упер... О Так, это не сломаешь Хотя, может быть, есть какая-то Консервная банка Было бы удобно. Вот так понимаю, вот это можно сломать Давай, Ларич Смотри, даже здесь цветы растут Давай, залезай Великий Махач Лара против Бабы Еге. Держись Отлично. Теперь осталось ее только сюда затащить. Давай иди сюда, ты гребаная бабоешка. Так, там мы были. Сдохни. Так, это мы заберем Ой Вот же забучилась она С производством-то а -а -а. Ладно, мы пока здесь Здесь можно как-нибудь забраться повыше Поудобнее Да, можно Рад, что это предусмотрели здесь Я игнорирую. Но сложно игнорировать, когда от тебя идет толпа мужиков. Я не дикан. Хотя хотелось бы не стану твой Чего, смеешься? Давай. И, уходи отсюда. Стоп! Давай, давай, давай, есть. Черт, она ушла. В общем, мне надо ее приманивать сюда. Так. Давай, иди сюда. Так. Давай, давай, давай. А -а -а -а -а. Ну что, она нравится, Карей! Ты гребный тебя! Греб. Лара! Лара, ты меня слышишь? Слышал! Прости, немножко занята! Я не споснулся! это она! Я бабушка! Она жива! Пожалуйста, не надо! Может быть, мы до нее достучимся! Надо попробовать! Постараюсь, Надя, но покончить с этим все равно надо. Да, покончить все равно придется, так что... Как ни крути, а работать придется. Ломаем Ломаем все! Я так полагаю, это новые уровни, да, у нас поднялись? Куда мне дальше лезть? Нет, хорошо, что где-то чукался, Я ничего не говорю по поводу этого. Хватит мне твоего курва. А вот такой А, да, да-да, Агуме, Агуме. Компания Акме. Наше все. Полностью поддерживаю вас, замочку. Полностью поддерживаю. Кто там стреляет по мне? Ага, вижу. Отлично. Нам, получается, сюда теперь куда-то надо. Да? Я чую, мне надо наверх. Ну, куда наверх, я не догадываюсь пока еще. Эй, Ега, не подскажешь дорожку? Ага, спасибо. Так, вон тот и тот вентиль я открыл. Нужно, видимо, еще какой-то открыть вентиль, я так думаю. Ага. Отлично, иди сюда. Идем к бабочкам. Давай, Ларич. Лови их, лови, лови, лови. Лови, лови, лови каждого. Давай! О, вот же живучие! Так, с этим разобрались! О, вот у них и глюки пошли, конечно, жуткие! Геймсир, не подведи меня, пожалуйста! Мне нужно как-то допрыгнуть А, вон та, видите, едет. Попробую ее сейчас отпугивать. Есть, давай, давай, давай, держись. Кто она стреляет? Давай, давай, есть. О, песики, ч, кончились? Да вы издеваетесь, что ли. Оу. Оу, оу, оу, оу. Ай, зараза какая! Давай, давай, лечись! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Жги, жги, жги! Лечись! Да сколько же вас здесь! А, вс, грябаная собака, иди сюда! Ой, сколько. О! Правда, обмен. размен. Сколько она здесь подчинила своей старушищей воле? О, привет! Отдыхай. О! Это точно паб яга а не Рокдарек версия Лара Крофт безумие. Чика! Да-да-да, Чика-Чика-Чика-Пула. Давай, отдыхай, не вылезай. Все, горите, дамочка. Бр... ха ха ха ха Довольно. Я знаю, кто ты. Я могу лишь представить, через что ты прошла, чтобы выжить. Ха -ха. Да что ты говоришь? Все кончено. Ты больше не обязана так жить. Серафима. Это ты. Но ты погиб. Они сказали, что ты погиб. С ней все будет в порядке? Сложно сказать. Ей будет тяжело, да и не одно <связь> С таким маникюром С точно. О, <связь> oh, да. Это точно. Спасибо тебе, Лара, за все. Какой приятный конец Слушай, эпизод вышел, мне кажется. <связь> Два очка навыков у нас за до плюс Если кто не заметил, у нас в бою Одно очко навыков уже успел прокачаться О -о -о -о. Да уж таки Нам прямо Нам прямо с вами Стрелы с пыльцой Лук несущий грезы Наполняет ядовитые стрелы Галлюциногенной пыльцой Вызывающей панику и потерю ориентации У противника <Свы> Неплохой навык Uh -uh -uh -uh -uh -huh -uh. Ну, Надежда, что скажешь? <mur Africanrecting word un introduceducktña> Подумала, пусть еще побудут наедине, пока я осматриваюсь Я выключила последний котел Теперь можешь осмотреться без... Ну, это... Без сумасшествия Без галлюцинации наркопритопа Так и говори Невероятное место Я бы тоже осталась здесь жить Она жила здесь Совсем близко от нас все это время ну да ты знала да теперь все кажется таким очевидным и диалоги кончились ясно ладно давайте изучать место там Может еще от спасибо постараюсь но то что она как здесь все заделала это прям респект. о это так полагается окруче Оружие баба Яги. Это коса, но выглядит как ведьмовская метла. Она всеми силами стремилась соответствовать мифу. Нет, то, ну а почему будет аутентичный соответствует качеству продукции. Баба Яга International Incorporated. Мировой бренд. Соответствует устоям. Так, ну это для создания взрывчатки, что нам уже? а, -а, -а. о. -а. О-о-о! А, мне казалось, что это был такой более такой интересный форм глюков. Ну ладно. Мы еще внизу сейчас, мы сейчас все здесь облутаем. Прежде чем пойдем прокачиваться до конца. Нет, ну реально. Это прям было эпично. Это был эпик. Эпик мировых масштабов. Пособираем здесь все. Здесь. Ну, что-то можешь собрать, что-то нельзя. Как она вообще. Как она до всего. Этого додумалась. Ну это... это респект. Бабка респект, бабки зачет. Нет, ну серьезно, такую красоту сделать. Это надо уметь. Это надо уметь. О, стоп, подожди, это а внизу ничего нет. О, есть что-то лежит. Что это? Древка? Да. А, кстати. Кончилось? А, я все сделал наоборот. Так. Вот тут внизу тоже надо смотреть аккуратненько. По этажам пройтись тоже осмотреться надо аккуратненько. Лара, не смей тут падать, пожалуйста. Не хватало еще тебя кто вытаскивать из... Ну слушайте, так... Реально. Дом, бабы-игиду. Это все мельничные жрадова! Она все это сама сделала. Нет, в это я готов поверить. В это я готов поверить, учитывая. Насколько это все тяжело, конечно, но это вполне возможно. Это реализуемо. Это реализуемо, Спору нет. Но как это. Ну, реально сложно. Пере. пере надо Мы буквально ей поломали Всю систему работоспособностей Так, а тут что у нас? О. Это моя долина Я орошала землю и взращивала Дурманные растения Никто не войдет сюда. Никто не выйдет отсюда. Я не потерплю более внешнего мира. Здесь, наконец-то, я хозяйка. Грамотно, коротко, просто лаконично. И главное, официальное подтверждение права собственности. Я спорю, это ваша вычина, мадам. Пусть так оно и остается. Надо все осмотреть. Чтобы уж наверняка? То мало ли что еще. Так, а тут у меня, надеюсь, не будет какого прихода. Так. А здесь есть способ как-нибудь забраться? Ага. То есть лучше мне прыгать, конечно, на камень, да? Ну ладно, на камень прыгну. О! Заметьте, а там проход боковой. Куда-то ведущий. А куда ведет? Аж куда-то ведет ведь, так ведь? Ну-ка. Так, ну... Это можно сломать, но... С помощью взрывчатки, так полагаю. Тут есть у нас какой-нибудь? Так, плод есть, но подтянуть нет смысла. Внизу много чего валяется под водой, но... Это уже под водою. Это открываем. Ну, чтобы было проще. Ну, реально, мой респект. Так, так много всего отстроить. Так много всего сделать. Это, это реально. Это, насто... это, насто... это, насто... это чудо света. Это новое современное чудо света. Столько всего сделать, столько всего построить. То есть сюда еще заплывем. Я уверен, что здесь много чего будет. Давай, Ларыч. Интересно, а где они сейчас? старики наши. Вот, любопытно просто, куда они пошли. Они, они на улице сидят так дышат свежим воздухом, а то все, понимаете, это, это, это запах, это, это пыльца, это же плохо сказывается на их самочувствие. Вот, все открыли, все открыли, все забрали, все починили, ну почти все. Есть же вопрос, а кто это с ней был -то, то Я же ни тела не вижу. Нет, ладно, я понимаю, волки, когда волки были. Волки это волки. Черт с ними. Так, это... О. Это особая ученица. Это матери. О, какие люди. А говорить никого не пускало. Найдены секретики. Ну, давайте глянем. Так, вот эту я нашел. Это тот самый Таник, который был вот в, друг, о, в другом перекрестии. Это, мы, это я помню. Мы сейчас сюда тоже сходим. Но надо как-то запрыгнуть. Но сначала туда. А он ближе просто. Видите, они даже, смотрите, у Лары есть способность их обнаруживать, но я не всегда это вижу. А с помощью этих карт мне намного проще. Благо хотя бы можем. Благо хотя бы можем. Кстати, сколько у меня византийских монет уже? Черт, только 49. Че так мало-то? Тут целую бабу Его одолел. Можно было бы хотя бы сотку накинуть. Конечно, понимаю, что Лара та еще дурочка у нас. Вместо того, чтобы брать византийское золото, целыми горстями. Но нужно признать, у нее здесь отличный такой... ...репертуар. Райл географа. Документ я тут весь взял. Этот документ мы тоже брали. Ну, в общем, в... А! О! Ну, это текущая задача. Это немножко другое. Это в погоне за Яковым. У нас с вами. М -м. Ну, то есть, получается, здесь-то я все, что ли, забрал? Получается, у меня остается... Слушайте, я вообще молодец. По внимательности у нас сегодня прямо... Пятерка. Давай, залезай и не смей мне тут падать. Слушай, реально, мы прям молодцы с вами сегодня. Так, мне туда надо. То есть, вон там, наверху все. Но мне надо как-то туда попасть. То есть, смотрите, здесь есть некий какой-то механизм которым я ни черта не понимаю но который точно есть а вон там находится то ли материал то ли рукопись как мне вот туда попасть Может, там есть какой-то обход, который я не наблюдаю? Возможно, есть обход, но на уровне выше. Точно. Давайте наверх поднимемся. Чуть повыше. Наверняка там что-то наверху есть. Можно, пожалуйста, такси? Если уж забирать, так забирать все. Я не хочу, чтобы было как в Сирии. Сейчас он заметит, целое производство обустроила. А, вот, кстати, смотри, здесь еще что-то есть. О, хорошо заметил. Я говорю сама с собой, просто чтобы услышать чей-то голос. Он заполняет пространство и время, но мне нечего сказать. Когда тишина одолевает меня, я пытаюсь заснуть. Я вижу сны о том, чего лишилась. Надеюсь, их смерть была легкой. Надеюсь, что мои сны лгут. А, то есть она видела, как все ее обидчики помирали с жуткой страшной смертью. Ну нет, с жуткой страшной смертью помирали. Не надо желать хорошего, не надо. Не, не желайте хорошего обидчикам своим. Держись, Лара. Как у нее только кисти выдерживать при таком полете? Вопрос реально, кстати, если что, ну заметку Ой, любопытно. Я думаю, туда тоже можно попасть, мне кажется. О, точно. Можно попасть. А как? Нет, это надо как-то куда-то подцеплять, я так думаю. А куда? Сюда, что ли? Это пока единственная точка, куда я вижу, куда можно подцепить. Но проблема в том, что здесь заградительный у нас. Это мне не совсем понятно, почему прицеливаться, пристреливаться. Я вижу, здесь есть часть механизма. Может быть, я сломал механизм просто, когда сражался, поэтому это все встало? Она тут везде летала, я выстрелил, она встала. Нет, бред какой-то. Но если так просто посудить, я не вижу, куда бы я мог еще прицелить. Давай, залезай. И идем наверху. О, да-да-да-да-да, вон там сам. А потом спустимся там аккуратненько. Ой, ой ой ой ой ой Лара! Ты наверху? Нет. Она внизу. Ой... Как же тяжело. Вы знаете, заметили, какой забавный баг сейчас с вами сейчас был? Благо, здесь мы можем быстренько дошепать до нужной точки нам. Лара приду. Кстати, я так понимаю. Да, вон там, видимо, есть тоже пароход, так могу судить. Но он не ломается. Так, жил следующий. Не будем не будем торопиться пойти. Давай залезаем. Аккуратненько доедем. О! Видите, я же говорю, там тоже есть... Там тоже есть дорога. Там тоже есть дорога. Надо будет сходить, посмотреть. Стариков я не наблюдаю. Возможно, они отдыхают. Так, что тут у нас... Об и одна шестерка Издевается должно быть до мной. Нет, отсюда не дотягивается. Хотя можно было бы. Нет, это был рабочий вариант, но полагаю, не про это место. Карта обновлена. Найдены секреты. Давайте расскажите мне свои секреты. О, вот это уже что-то, кстати. Так, это наверх, это внизу. Пока пройдемся по верхнему этажу еще раз. Сколько пыли здесь. Это есть что пыль, ребят. Это не ко мне претензии. был документ. Ну, хотя там, может быть, еще продолжение глюков, поэтому черт знает, конечно. Черт как всех знают эти глюки. А вот этот я вижу, значит, нам туда надо по-любому. Сначала по-верхнему пройдемся. Может, да получится прыгнуть, как вариант. Так, это спуск вниз. Да пока нам не надо. Здесь какой-то механизм. Если я смогу его активировать, то у нас все получится. Щ... Слушай, мне сейчас голова закружится, наверное. Но ну, на сбор здесь реально много чего уходит. dê vaiuff é dá Вот они как-то взаим взаимозависимы, только я не знаю как. Если найти способ залезть туда или как-то вот подцепить, то я смогу их поднять. Можно было бы, конечно, попытаться вот эти поднять, но опять же я не смогу тогда сюда залезть. Хотя я столько дорогу сюда открыл, может что-то и получится, но не факт. А! Алларчик просто открывался! Давай, держись, ко мне смеми тут падать. Алларчик просто открывался. Я такой вот идиот. Я надеюсь, это не обратный отсчет. Есть другой альтернативный способ подняться? Нет? Кстати, забейте, она сделала по сути, себе полноценную сауну. Как ни крути. Какая себе вот... Слушайте, я реально сделала себе настоящую. Ля, вы серьезно? А не серьезно. То есть, хотите сказать, что это реально на время? О -о -о. Ну, что поделаешь, давайте на время. Я не возражаю. Это вызов. Кстати, заметьте, вот видите, я дороги все открыл. Считайте, можно легко подняться. Это, кстати, успокаивает. Кстати, реально это успокаивает. Это, то есть, можно так вот путь сократить неплохо. Если грамотным все делать Если грамотным только все делать А не бездумно, как я Так, давай-ка еще раз Так, до сюда получится. Давай, давай, залезай уже, крафт! Я закончу с, с, с, с, с загадкой Загадку взял, загадку сделал Благо мы тут все открыли Так что проблем быть не должно Надо пока считать, сколько у нас секунд уходит на это Такой ощущение, я хочу да, бегать тут по сотни раз подряд Нет, конечно, я не хочу бегать по сотни раз подряд Но загадка мне ясна Я хочу ее решить Я принцип погибаю, Мне скорости не хватает Давай, Лара. Ну, Савушка реально молодец, создал. Вот. Жалко, что здесь нету способа зафиксировать это дело. Я бы зафиксировал бы. Да. Не знаю, вот, какую тяжелину. Может, мне б уком проявиться? А что, кстати, нет? -то? Вариант неплохой был бы. А, я подняться не смогу. Так, давайте я сначала тогда посмотрю дорогу. Здесь завалы одни, поэтому... Ну, разве что проехаться туда как вариант, но ну, это долгий путь будет. скоростной способ какой-то а, -а, -а, а почти остается только вот этот вот о -о, вариант с каруселью единственно рабочий Давайте я сейчас это проверю. Я могу вообще прыгнуть? А, тут есть одна каруселина. Вот она нижняя, видите? Она чуть пониже. До нее я технически допрыгнуть смогу. Честно, сейчас я вот дождусь. Дождите, сейчас посмотрю. Лучше сейчас один раз перемзлить, чем потом не недовзлить. Давай, Лара, пробуем. Потому что если я вовремя выстрелю в нее. Мы на ней вовремя доедем до того края. И тогда мы с вами грамотно все везде сделаем. Да, отсюда допрыгнем спокойненько. Проблем вообще не будет. Все. Проблем вопрос решен. Сейчас нужно только дождаться, когда это будет у нас прямо по системе подходить. Так... Так, ждем. Вот, все, пора. Давай, залезаем. Давай быстрее. Такси, пожалуйста, быстрее. Времени на нашей стороне. Ну, заметьте, мы сразу быстрее движемся. Нет! О! Успеваем. Успеваем, успеваем, успеваем. Ну, суть вы поняли, как это работает. Вы поняли принцип, но. Я не успел пока по времени попасть. О, как, как идеально прыгнул. Нет, да тут, я заберу ее. Не будет больше серии у нас здесь. Да, Сирина мне тут очень хорошо сказалась. Так. Ждем, как только надоеде тут вот до врат. Выстреливаем. Есть! А! Черт, ча ча черт! Да! И где мы сейчас возникнем? Да уж! Ладно, наверное, я чуть позже разберусь с этой загадкой Как раз долго записываем Что ж, ребят, давайте то пока я на этом с вами сегодня закончим Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Это, это, мы знаем, как ее решать. Мы знаем, как решать загадку. Но чтобы эпизод не затягивался, я сделаю ваш С вами был Вескар. Спасибо всем, кто смотрел. Ставь лайк, если тебе понравилось. Пиши комментарии, если есть что прокомментировать. А тут есть прокомментировать что. Так что, ребят. Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся.